В ноябре прошлого года Microsoft сообщила, что поставит армии США 100 тысяч гарнитур дополненной реальности HoloLens для более эффективной подготовки солдат к условиям современного боя. В настоящее время HoloLens, используемый военными, это представленный в феврале прошлого года в Барселоне шлем дополненной реальности HoloLens 2. Изначально он создавался для архитекторов и инженеров, разрабатывающих собственные проекты. Военная версия HoloLens 2 получила название IWAS. Она оснащена широким спектром датчиков и множеством функций которые отсутствуют у hololens 2 главная функция айвас организовать координацию и связь между солдатами на поле боя также как это происходит в видеоиграх шлем можно использовать для выявления расположения целей и определения путей эвакуации к примеру если солдат не может определить свое местоположение в верхней части его поля зрения отображается компас с указанием направления куда ему следует двигаться и расстояние до сослуживца а в темное время Время суток Айвас распознает фигуру человека и выделяет его ярко-белым цветом для большей четкости. Однако в данный момент шлем Айвас еще далек от совершенства и не готов к бою. У него часто возникают помехи, он плохо держится на голове и не помещается под боевую каску. Так что пока армии США вынуждена использовать эту систему дополненной реальности только в качестве виртуального тренажера. Компания Open Bionics объявила о готовности к массовому производству новой модели бионических протезов руки Hero Arm. Ставка сделана на рынок США, где они будут реализоваться в качестве сотрудничества с клиникой Hangar. Ранее такие протезы создавались на заказ и только для жителей Великобритании и Франции. Основные достоинства новых Hero Arm в использовании 3D-печати, это значительно удешевляет их по сравнению с аналогами. При этом производитель обещает обеспечить максимальную функцию. Протез имеет миоэлектрические сенсоры для считывания движений мышц. Он обеспечивает обратную связь через систему тактильных вибродатчиков, световых и звуковых сигналов. Заявлено, что протез обеспечивает реалистичное движение, адекватную скорость и точность жестов. На создание одного экземпляра требуется 40 часов работы и 3000 долларов. Для сравнения, некоторые аналоги стоят по 90 тысяч долларов и создаются на протяжении недель, если не месяцев. А еще 3D-печать позволяет легко менять дизайн изделия например большой популярностью пользуются руки киборгов и супергероев основатель open bionics подросток из бристоля джоэл гиббард через год после открытия компании удостоился почетной премии в области промышленного дизайна джеймса дайсона а спустя еще два года стал лауреатом премии A and i and robotics award for good в OAM, который прилагался грант на 1 миллион долларов что и позволило воплотить в жизнь идею протеза hero arm сам Джоэл признается, что коммерческая составляющая проекта для него далеко не главная. Компания Boeing подвела итоги второй части конкурса GoFly на создание персонального летающего средства. Обязательное условие наличия режима вертикального взлета и посадки финалисты получат по 50 тысяч долларов на постройку действующего полноразмерного прототипа, которые затем будут состязаться в небесах. Главный приз составляет полтора миллиона долларов. Как и следует из названия, FlyCard 2 является картом, который научили летать, хоть и со второй попытки. Пилот сидит в спортивном кресле, которое окружено. 10 -ю моторами с пропеллерами, смонтированными в едином корпусе. Многочисленные лопасти надежно прикрыты защитными планками, и это большой плюс в сравнении с иными моделями. А минус в том, что Flykart тяжелый, громоздкий и потребляет большое количество энергии в любом режиме полета. Команда AeroXO сделала ставку на технологию поворотных двигателей, поэтому в широком смысле они строят одноместный конвертоплан. У него 16 моторов, объединенных в секции по 4 устройства, каждая из которых снабжена по Воротным механизмом. При взлете они расположены горизонтально, но по мере набора скорости аппарат начинает опираться на воздух двумя парами коротких крыльев, что позволяет развернуть стойки вертикально и продолжать движение по самолетному. Пилот здесь располагается как на классическом спортбайке, сидя с наклоном вперед. Наличие большого ветрозащитного стекла и обтекателей позволяет надеяться, что аппарат способен летать и маневрировать на высоких скоростях, а его футуристический вид явная дань маркетингу. В отличие от конкурентов, этот прототип, хочется оседлать практически сразу. Здесь также использован принцип перехода из вертикального положения в горизонтальное после взлета, но аппарат при этом поворачивается целиком. Из-за этого узким местом проекта становится сам пилот. При взлете и посадке он не видит пространства под собой, что создает серьезные риски в управлении, а при горизонтальном полете ему придется балансировать на весьма неудобной опоре. При этом вес пилота сопоставим с массой самой машины, что тоже вызывает вопросы. Впрочем, с манекеном на борту сильно Silver Wing S1 летает весьма неплохо, и есть шанс, что инженеры сумеют решить и остальные проблемы. Тем более, что от прочих конкурентов эту машину отличают самые скромные габариты, что немаловажно для будущей коммерческой версии. Одним из мировых лидеров в области робототехники компании Boston Dynamics представила одно из своих новых творений робота-манипулятора Хэндли, обладающего уникальной подвижностью и ловкостью. Балансируя на двух ногах с колесами, он может передвигаться по лестницам, совершать прыжки и переносить грузы с места на место. Можно увидеть Хэндли в роли складского рабочего, перегружающего ящики со стеллажей на поддон транспортной тележки. В устовой части робота установлен противовес, который помогает ему маневрировать при переносе коробок весом 15 килограмм на поддоны размером 1,2 на 1,7 метра. Справляется он с этой задачей безупречно, поэтому нет сомнений, без работы семейства Хэндл не останется. Как показала практика, большинство южнокорейских коммунальных малобюджетных помещений, гашевонов, плохо защищены от пожаров. Так, в прошлом году в результате пожара в одном из жилых зданий погибло 7 человек, а в небольшой больнице на юге страны 37 человек. Причем в обоих случаях проблема одна – отсутствие поблизости огнетушителей. В 2017 году страховое подразделение компании Samsung провело опрос, согласно которому 58% домохозяйств Южной Кореи не имеют огнетушителей. Решить проблему острова дефицита, Средств пожаротушения должен домашний огнетушитель Fireways, разработанный другой дочкой Samsung компании world Worldwide. Внешне он ничем не напоминает традиционный огнетушитель, поскольку изготовлен в виде красивой вазы для цветов. Однако между ее герметичными и двойными стенками находится карбонат калия сухой химический реагент, более известный как Purple K. При возникновении очага возгорания вазу необходимо бросить в огонь и высвободившееся вещество мгновенно вытеснит кислород и погасит пламя. В настоящее время время компания ищет возможности для расширения программы по оснащению населения страны новыми огнетушителями. Презентация робота-фермера с искусственным интеллектом под названием Swagbot состоялась еще в 2016 году. Теперь компания-производитель собрала 4,6 миллиона долларов инвестиций и планирует вывести свое детище на широкий рынок в течение ближайшего года. Swagbot подвергся за это время значительной модернизации. Например, теперь он умеет выполнять большинство функций самостоятельно, стоит ли ждать ему несколько уроков. Сюда относится распознавание сорняков для прополки, мониторинг роста травы на пастбище и контроль за ростом растений на грядках. Робот может даже пойти скот, по крайней мере такая функция у него есть. А будут ли коровы или овцы слушаться машину, как пастушью собаку, вопрос открытый. Если сам Swagbot ориентирован на просторные поля и масштабную работу, то его младший собрат Digital Farm Hand создан для небольших фермерских хозяйств. Фактически он дублирует функции старшей модели, но имеет меньшие размеры, дешевле в эксплуатации и должен составить конкуренцию аналогичным решением на развивающихся рынках. Презентацию новинки стоит ожидать через считанные месяцы. Успехи проектов вроде Swagbot наглядно указывают наступающее десятилетие ознаменуется а революцией в сельском хозяйстве. Не будем загадывать, какие именно машины и где, но автономные фермерские системы с ИИ наверняка найдут себе применение. Машинное обучение и новые технологии против капризов погоды, разнообразие фермерских проблем и монотонного труда – это именно то, что может произвести революцию в отрасли, которая не менялась фактически со времен неолита. Воздушный фильтр нового типа Genius, разработанный командой ученых Мичиганского университета, работает быстрее и лучше, чем любой аналог. Он буквально за доли секунды уничтожает все бактерии и вирусы, находящиеся в окружающем его воздухе. Основной поражающий элемент фильтра – низкотемпературная плазма, которая была открыта более 100 лет назад. По своей природе ее можно сравнить с пламенем без тепла, созданным с помощью электромагнитного реактора. При пропускании чистого кислорода через такую систему в ней возникает эффект, подобный статическому электронному. Плазма – это фактически ионизированные заряженные частицы воздуха, образующиеся вокруг каждой искры. Genius представляет собой трубу, заполненную внутри стеклянными шариками, захватывающими эти крошечные заряды. Как показали исследования, под воздействием плазмы разрушаются стенки клеточной оболочки бактерии, что равносильно их гибели. Для уничтожения 97% кишечной палочки оказалось достаточно 10-секундного плазменного импульса. Еще большую эффективность Genius показал против вирусов. Установка уничтожает 99,9% тестовых вирусов за четверть секунды. У новой технологии большие перспективы в любой сфере, где требуется чистота и стерильность, особенно в медицине.